Здравствуйте! Только сегодня я сняла последний цветочек с этой орхидеи и обнаружила, что эта орхидея растит два новых цветоноса. Один вот спрятался под этим листиком. А второй малюсенький, вот там чуть-чуть его видно. И это, несмотря на то, что на предыдущем цветоносе, это орхидея, вот, он. вот есть две семенные коробочки.